Всем привет, всем доброго времени, дорогие друзья, с вами я, Флапи, и сегодня я начинаю свое, свое открытие моего канала, а, и начну, наверное, открытие я с а... Скайрима, вот. А, так, ну, давайте нажмем новая игра, и а, у меня излялась сюрприз, так что мы увидимся с вами после того, как я уже создам чары. Ну что ж, я вернулся. А, и вот я создал чара, его будут звать Леонид. Сейчас вы, наверное, спросите, блин, а где это я вообще нахожусь? А, я для разнообразия игры. А, ой, я для разнообразия игры скачал мод альтернативный старт. А, вот, так что. Так, так, чтобы ну, не смотреть эту нудную поездку, как я еду э, в, это, как, скажите мне, в Хелген. Э, ну, все в дальнейшем мы с вами потом увидим. Так что сейчас наша задача выбрать, кто мы. Ну так, чтобы не было Чи читерно, э, я, наверное, просто выберу я пьяница в местной таверне. Так, Фолкри, Драконий мост, Дон Стар, Драконий мост, 4 счета. Так, Рощи, Ривер, Винтерхолд, Ривервуд, Ролик стоит, Ривервуд. Ролик стоит. Ривервуд. В Ривервуде я буду пьяницей, и там мы с вами начнем. Но uh, для начала я вам хочу сказать то, что... Uh, Сначала я буду как бы развиваться И не проходить квестовую линейку А просто Там, не знаю, пойду в гильдию воров Скорее всего так и будет Я пойду в гильдию воров Вот, чтобы Просто раз... Ну как Стать сильнее, а потом уже на что проходить У меня присутствуют моды Такие как Стражи Рассвета Дракон Рожденный И еще там еще какой то там. Так, пусто, да? Так, ну давайте пойдемте. Так, вот мы здесь. Так, карта. О, какая карта? Зачем? Зачем? Зачем? Мне не нужна карта. Мне нужна, нужна, нужна предмет. Нужны предметы. Так, золото у нас есть. Оружие. Оружие у нас есть. Одежда. Серебряное кольцо с гранатом. Наденем. Разное. Так, отмычка 3. Так. Угу. Вот, да. Вот как мы с вами выглядим. Вот такой вот я красавчик. Прежде вообще плейбой. Так, ну пойдемте, Skyrim. Skyrim. А, вот. Skyrim. Skyrim. Здорово. Ничего у тебя пешки красные, ты черсти шишку употребляешь. Ну ладно. Пойдем. Так. Куда мы с вами направимся? Давайте нет, давайте сначала. выйти с заданием. Живи другую жизнь, расследуй слухи о военных действиях Хелгена. Так, так, так, у кого спросить-то можно? не, в принципе, можно пойти сразу в Хелгин. Ой, блин, надо из деревни выйти. Вот Пойду выйду из деревни, а потом уже мы с вами посмотрим. Что можно будет дальше сделать? принципе, можно идти вот на туда, вот и я буду опираться на, на вот этот вот камень и вот этот молоточек с... С... с киркой. вот у нас есть топор, мы если что вооружены, опасны. Мы сейчас пойдем и разберемся нахер со всеми. Мы просто всех убьем. Так. Полка. Вот ты что любь? Ублюдок, на да. вот так. А, вот. Я сделал так, чтобы чуть-чуть не лагало и убрал прицел. Это как бы с прицелом как-то, мне кажется, немного не так играть, не так атмосфернее. А, вот так. Уберем топор. Это камни жизни что ли, они называются? Так, давайте-ка разведаем вот это. Вот, вот это вот разведаем, пещерку. Факельная шахта. Тут у нас сидит молодой человек, которого мы сейчас убьем. На, на, все. Как я его убил? Просто как отец. Так, снимем с него все золото, так, так, так. Потому что, как бы мне надо же. Ой, зачем я в молоке зашел? Так, предметы, а, оружие, так, это сюда, это сюда. Так, одежда, меховая броня, меховые ботинки и наручники. все будем стелсить я как бы собираюсь не стелсов парня делал для а танка так скажем вот что насчет дальнейшего развития моего канала это все конечно зависит также от меня и от вас понравится понравлюсь ли я вам вот а так я еще собираюсь записывать может онлайн игры такие как линейч это растяжка, я понял, такие как Lineage, там, вот такие вот игры вот, а, поэтому так вот. поэтому ждите, я в я буду снимать, скорее всего, на каком-нибудь сервере руфа меня уже спалили и я думаю нет у меня толку прятаться я буду делать мечника это одна это однозначно на на все так мы с ним разобрались а, если честно я не считаю это читерным то что допустим я сделал так что ну вот альтернативные потому что я мог выбрать что я там уже и этот и с темным братством уже там Закорешился там, вот, вот это я мог выбрать А так я выбрал, что я пьяница И уже как бы у нас есть продвижение какие-то Так, это я помню Я играл уже в Skyrim И не раз Играл Я В него как бы уже раза три и проходил его раза три. Так, вот двухручный меч мне как раз и нужен-то. Ты пойдешь со мной. Обалюдак. Ну, Обалюдак. Так, э, стальной топор мне, конечно, понадобится золото. Вот стальной двухручный меч. Так оружие, А, у меня же есть остальное ну, двухручный меч. Вот. Ну, конечно, я же возьму стальной двухручный меч. Потому что мне он больше нравится. Так. Что я говорил? А, я говорю про линейш. Я буду играть на руофе, там. Потому что, как бы, ну, руоф это... Изначально сами создатели игры выпустили этот серфик. Тебя зарежу с первого удара. Ничего я мастером не ожидал от тебя, но ну, ты и упал, конечно. Так, остальная булава на тоже же это я все продам. Так, я тоже продам, тоже продам. М -м О, так сундук откройся. О, О, так это я все продам, вот называемся. Так, ну ладно, что у нас дальше? А, кстати, еще я только что, только что, только что спалил что? Один тот же ключ можно использовать множество раз. Промахнулся. Пс... О, простите, простите, не хотел, не хотел, Сматерился, да, извините. Привычка, плохая привычка, надо от Так, одежда. Шлем, вот. Шлем изменения. О. Эй! Ты че вообще? Опыты, что ли, берега Да я тебя найду, я тебе вообще шипа пару. А, -а, а больно, больно. Балм! Просто убил тебя, как. Батя. Так, отмычка нам понадобится все. Сейчас собираюсь со всеми тут разобраться, а потом уже идти до Хелгина, После Хелгина в Вайтран. Лук. то Так, ацелита понадобится. Все понадобится вообще. Я хочу лук. Так. Я хочу добраться до босса у него, просто стальные. остальные... Ну, в смысле до босса. До головоряда их него. Потому что у него остальные доспехи. А, все что -нибудь? подождите-ка не все я помню тут у них есть босс тут что-то еще Там, кстати да факеллаж тоже можно убрать. мне тоже понадобится вот сундук хм. так сколько у меня уже 360 золота есть так амулет Акатоша магия останавливается двор кстати, вот первый раз за всю. Нет, это, вот честно. Первый раза всю игру я нахожу амулет от Катоша. А Катоша Каша. Возьмем факел. Так, ну что, в принципе. Так, мясо тут. Поживиться, оказывается, можно. Хлеб шик возьмем. Что-то иди в жопу, картофель. Ой, да вино, да господи, я вс все позабывал вообще. Да, оказывается, вон что можно брать. Угу. так. Все, уходим. Идем в сторону Хелгена. В можно узнать много полезных слухов. Кроме того, трактирщики обычно можно подсказать вам, где найти работу. Эти загрузки такие долгие. Ненавижу Так, я появился возле оказывается деревни. Это плохо. Так, так они не нашёл до камней жизни. Или как они там? Я не, я не понял. Воу! Ты че это вообще что ли, дурачок, Самоубийцы, что ли? Получи шкуру. Так пойдем все, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Мы идем, мы идем. Так, ладно, не будем придыривать. просто пойдем. Так, что-то скучно, безумно. Надеюсь, музыку не так громко слышно. Значит, о. Курсор мышки. Блин. У меня курсор мышки бесит. Так. А, Все, избавился от этой проблемы. Так, музыка играет. Вроде бы не так и скучно. Вот. вот так, вот. Что-то... Что-то я прогнал, я дурак... <смех> Их вообще тут нету <смех> Блин, странно Так, ладно, пойдемте дальше Музыка играет Нам вообще весело Ага, я забыл куда идти По моему Хелген. Хелген. Так, ну нам говорит туда Хелген. Пойдемте туда. Так, мне кажется, музыка. Вот, вроде убавил. Сейчас не так громко должно быть. Так, нет, нам туда. Хелген там. А, вот, ну, сейчас мы с вами разберемся. жертву кто-то где-то умирает я тут стою колю трава ты чё? завязывай давай все пойдем Мы надо жертву искать О. Да. жертва и с этим модом кстати я тоже не первый раз играю а -а -а, так что я в принципе знал куда идти Дело обратилось в пепел. Как только вы коснулись его, но кожен указ... дневник каким-то образом сумел уцелеть. В конце, да, я выполнил. дракона. Так. Хорошо, это выполнили. Выполнить-то мы это выполнили. Так, ну что? Теперь задание. Расследовать. Так, ну пойдемте в Хелген. Тут где-то должна быть пещера, там где а, лежит. Ну, короче, за этих красных я все забыл. А вообще все. Блин. Вот она эта пещера, по-моему. Да, она. Да, она, она, она. Да, точно она. Так, пойдемте в эту пещеру. Хемпинг крепость. Вот. Ну, получается, альтернативные и, э, э, ну, вот этот вот старт, он только, как бы, убирает вот этот вот кусок, вот этот момент, который, э, где мы едем там с вами, там, знаете, и так далее, и тому подобное, вот. Ну, наверное, надеюсь, я на это, не надеюсь, а точно я на этом закончу. В следующей серии мы увидим, вот, что будет дальше. И вы узнаете, как и что. А -а -а, спасибо, что вы смотрели. С вами был Флаппи. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. И удачи. До новых встреч, ребят Все. Всем пока-пока.